Сейчас я приеду и никуда больше не поеду специально для того, чтобы ее доделать и выпустить, потому что мне, наконец-то, прислали рисунки, э -э -э, И них хороши, вот мне все понравилось, надеюсь, что и книжка будет хорошая. <плес> Спасибо. Самое нужное слово, слово, которого ждешь. Слово, которое ищешь, но никогда не найдешь. Если в открытое сердце будут тебе плевать, Очень, быть может, сердцу трудно словам доверять. Но ты по-прежнему веришь, веришь до дрожи в руках, Что это самое слово ждет на чьих то губах, Чтобы однажды ворваться в пропасть твоей груди, Чтобы случайно остаться и ни за что не уйти. Чтобы когда печали тянут твою петлю, кто-то тебя очень близкий тихо шевнул, люблю.